Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот сегодня будет небольшое такое видео. Часа на 2 три сделаем такое. Ну <coughs> ладно. Суть дела того, что покажем мой рабочий день. Ну, как он происходит. Планы покормить зеленочкой всех кроликов. Траву мы уже честно накосили. С помощью косы ролики эти есть, можете посмотреть. Э -э Пускай провяливается. <coughs> Потому что как есть канал такой в YouTube все ты мне и тебе Он обязательно в обязательном порядке говорит только провяленая трава Ну, это отдельная история про поводу провяленой травы Также нужно вывести от свинарника навоз Там это будет рейса 2-3 мотоблока Вывести, разбросить, фрезеровать Там соточки всего лишь 3 под горбузы Хотя горбузы сейчас мы не будем садить Но потом грядок нужно еще там доделать ну, все это снимем, покажем, расскажем, что и как Между прочим, по поводу травы Вот сейчас разговаривал с одним человеком Буквально полчаса назад да? Так он говорит, каким каком комбикормом я кормлю Ну, я ему назвал, там, КК-92 18% белка Так он говорит, что в сухом молодой сейчас в траве которая имеет сочность большую и не имеет ну она не отверделила еще да то есть она молодая красивая хорошая мягенькая особенно как вот здесь у меня с клеверами и немножко специальный содержание белка в сухом веществе 17 процентов господи 18 у меня комбикорм а здесь 17 в траве ну вот и сами думаете кормить не кормить просто это геморрой такой что поэтому у меня есть ролик трава это геморрой Ее и накоси привези День, два, три покормил, потом это все увозить надо. Они только 30% скушают, а 70% уничтожат. Ну или дожить нужно каждых 5 минут, чтобы потом ну, добавлять, добавлять, чтобы они не стакали. Ну, короче, геморры. Ну, все равно от этого гемара я избавляться не буду. Все равно буду кормиться и к вам травой. Оставайтесь со мной, все увидите, что у нас происходит. Ну вот, друзья, один прицеп мы уже органических удобрений накопали. Еще приблизительно там таких еще два. Сейчас поедем разбросаем. Ну а потом будем фрезеровать. Все, увидите. Ну вот мы приехали за травой. Сейчас мы ее согребем, потому что утром я скосил и раскинул, чтобы она не согревалась. Потому что если вы в покосах будете оставлять траву на провяливание, она начнет согреваться, так как она влажная, 90% влаги обычно у нее. Она согревается 40 градусов, денутурация белка, то есть бесполезная пища получается. Поэтому если вы даже скосили, неважно, триммером там, или косой, Разбросьте волок, там, через 4 часа подъедьте, и будет хорошо провяленная травка, которую можно будет давать своим питомцам. Так как я еще раз повторяюсь и уже говорил в этом же видео, что э, в сухом веществе э, разнотравия, особенно если там есть бобовая, то есть люцерна или клевера, как сейчас у меня, вы видите, э, то в сухом веществе 17% белка. В покупных комбикормах 18-22%, это вообще шикарно, 22%, обычно 18-17%. Как в траве получается. Но только что травы немножко больше приходится <как> и мороиться. И после ее еще больше, ну, большое количество отходов получается. Ну а так. Сейчас мы все это соберем. Соберем, согребем, завезем. Кормить участок сейчас не буду, потому что я только что вывез органические удобрения. Навоз вышли э, два мотоблока. Пойдем потом это все разбросаем. Ну и будем фрезеровать, а еще и грады делать то, а что у нас день сегодня большой, плодотворный должен пройти. Остаемся, смотрим. Ну вот, раздали мы своим участком траву провяленную, даже не мы мы попало. Которые даже еще не мамки, как вы видите. Вот рыжик, это бругунец, <клёх> было у меня их четыре, остался один. И той какой-то не нелеглой. Это девочка, она уже осемененная. На ощупь все уже прощупывается. Что получится, неизвестно, потому что это бургундец, крещен будет с НЗБ. То есть, НЗБ был папа, а вот это мама у нас. А рядом сидит тоже девочка. Это наша помесь. Так вот, это наша помесь на полтора месяца младше вот этой девочки. Покупной, блин. Но ну, бывает такое. Как цидиоз. И оно, и в Африке как цидиоз. Ну, то есть, если она уже переболела, то Остают в росте 100% Но. Кормлю я своих ушастых травой уже около 10 дней Пока, слава богу, все хорошо Но вот эти вот птеродактили, как вы видите да, Ой, боже, боже Пока в данный момент не представляется возможным Как их-нибудь закрыть Поэтому вот эти разносчики Различные заразы Пока у меня еще все здесь обитают Но ничего Придет тот час, когда их <клёх> Отсюда уберу Только когда он настанет неизвестно. Но так траву стараюсь раздавать я в обед, то есть даже после обеда, когда она уже будет провярена, с раскошена комбикорм в наличии постоянно. То есть он должен быть всегда, но трава будет у них до вечера. К этому времени они все это сожрут. По поводу того, что комбикорма стали меньше есть, ну, может, если и стали меньше, то незначительно. Сильно так я уже не увидел, что вау, там экономия такая, что супер-пупер. Жрут они как и положено. Это комбикорм Потому что он все-таки ком-бикорм, комбинированный корм. Ну, главное, что никаких вздутий нету, там ничего такого сверхъестественного, потому что я и малышам же давал э, травку, муравку эту подвяленную, да не всегда подвяленную. Пока все окей. Ну, просто себе небольшой геморрой под потому что в клетках нужно убирать сейчас каждый день. Если это не делать то сырость будет просто ужасно. Ну а сейчас пойдем посмотрим, что моя женька сделала в огороде. Ну и что мне еще предстоит сделать. Ну вот пока в настоящее время вот что она за сегодня сделала. С левой стороны на всю длину, как вы видите, там кукурузка. Спереди, как перед нами, здесь тоже будет кукурузка, то есть живой забор. Дальше две грядки у нас будет лука. Тоже уже она посадила его. С правой стороны, как вы можете наблюдать, будет до конца это будет что у нас фасоли, фасоли тоже потыркали, дальше вот здесь э -э параллельно нужно делать еще грядки, там она собирается морковку, бурак садить, ну и что-то там сказал еще нужно сделать, но ребенок проснулся, как вы знаете, мы многодетная семья, у нас, у нас все девки их трое, так что к сожалению, как только кто-то усыпает, нужно бежать работать, если кто-то проснулся, то нужно что делать, бежать колыхать, ну, пойдем сейчас посмотрим, что мне предстоит еще делать Хотя потом грядки тоже нужно будет сделать Ну, как вы можете наблюдать Справа и слева у нас зерновые посеяны А вот здесь небольшой такой участок Участок под горбузы тыкву, а потому что после тыквы хорошо сажать картофель, то есть на следующий год здесь получится место для бульбы ну я кто белорус без бульбы так что сейчас мы это всю органику нашу утилизируем то есть разбросаем, приходим сюда наш китайский помощник и все это передискуем или фрезеруем ну чтобы можно было посадить там числа 20 каким или там, 25 сюда гарбузики, потому что мы свинок держим, свинки их очень сильно любит. Да и экономим на муке. Для моих вьетнамцев самое что. Вот это все зерновое. Вот там мои грядки. Ну а здесь нужно сделать нам горбузник. Ну вот мы органическое удобрение свое разбросали. Сейчас мы уже запрогли свою китайскую лошадь. Посмотрите, сколько помощников у меня здесь. вот Запрогли китайскую лошадь и будем пахать. Дети тут наблюдают, контролируют, меряют Так что вот так у нас здесь весело Между прочим, сегодня мне сказали, что сегодня мертвый день Садить ничего нельзя Но работать можно Так что будем дальше работать Будем фрезеровать Ну а как здесь что получится Потому что какашек многовато Ну, посмотрим Оставайтесь с нами, все увидите Ну вот, мы в один след прошлись на своим китайцу. Тяжеловато, честно, руки бьет, лево-право, земля здесь не пахалась с весны, то есть весной была вспашка здесь, после этого никто здесь не пахал, то есть ровно один год. Так что на мотоблоке это сложновато, вот видите, помощники ходят, мои хищники-шмышники, тяжеловато, в руки бьет, тем более навоз, правда, честно, знал бы и не раскидывал бы вообще навоз, я бы, наверное, на кучу заехал бы, им надо проэкспериментировать, ну, по крайней мере, знаете, надо одевать забрало, чтобы она не закидывала. ну, сейчас... Еще увидите сами ну два следа будет идеально для горбузов как это говорят это будет отлично ну вот сами можете посмотреть вот этот участок для наших свинок Ну, много мало судить конечно же вам а полоть нам ну что поехали стулки видите держатель остался от стулочки выскочила так что будем завершать наше презерва на сегодня пойдем дальше работать чуть не забыл как вы знаете вот на этом месте рос персик турист пришлось вот так его обрезать потому что полностью полностью он был смерши. но слава богу пустил вот здесь вот вот такие две веточки оставил две не стал убирать вторую, потому что посмотрим, какая будет сильная, выше прививки, так что может, будет жить. Но это маловероятно, если он в мороз смерз полностью, то и этот, скорее всего, тоже <coughs> потом смерзнет. Так что вот такой у нас интересный получился сегодня день. Вот поломался. Персики у нас не растут. Ну или, по крайней мере, мерзнут. Ряды садить сегодня, оказывается, тоже нельзя тут верующие неверующие, а семья дети так что знаете даю бога дней много есть только выражение садись будем завтра может послезавтра там когда там. кролики слава богу растут по бургундцам я свое мнение уже сказал по поводу кроликов мне они не понравились даже честно не понравились мне за пускай это там кричат что это на мясо хорошо вот для Этих, шкуркового порода Я считаю, что вот НЗБшка это великолепно А вот по поводу мяса У меня помесь Работает, да, там где-то может был Какой-то бельгийц в этой помеси Ну, она в 4 месяца, с половиной Она покрывается, приносит уже самое Там 10-12 штук Да, пускай там не 10 сисек, как у панона 8, но они даже крупнее этих панонов Да, свои нюансы есть Там плюс и минусы Но меня это пока все устраивает знаете, есть по поводу планов. Большинство людей, ну, планы, планы, но они, к сожалению, не сбываются. Так что всем я пожелаю, друзья, таких вам планов по жизни, которые бы не приносили вам разочарования. Вот это самое главное. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оценивайте данное видео. Подписка обязательно, просмотр, ну, как вам понравится. Всем огромное спасибо, что вы зашли к нам. Ну, а мы потом придем к вам. Всем пока.